Еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 8 июля и сейчас я хочу вас познакомить с очень интересным человеком. Вернее, ну кто-то знает об этом человеке, кто-то нет. Тем не менее, знаете, вот рассматривая историю этого человека, можно понять, чего больше всего Запад боится. Ведь на самом деле он боится даже не российских военных, даже не российских политиков. Он боится русского учителя. Он боится того, чего боялась Европа в отношении Пруссии. Помните, когда была сказана такая сакраментальная фраза, что борьбу за единую большую Германию, кайзеровскую Германию, выиграл прусский учитель. И вот сегодня на самом деле... То, что сейчас происходит в мире, этот слом системы, в конечном итоге все сведется тому, чей учитель выиграет борьбу за умы. И именно за умы детей. Потому что бороться за умы взрослых, ну, конечно, в какой-то степени еще можно, но в целом будущее закладывается в детях. И здесь я хочу обратить внимание, как западные страны относятся к деятельности детского российского омбудсмена Мои, Львовой, Беловой. Кстати, матери опекуну 22 детей, которые объявляют санкции одна за одной Британия, вот Австралия и так далее. Я так понимаю, остальные страны тоже будут постепенно вводить ее в список санкций. Почему это так интересно? Потому что на самом деле омбудсменам в любой ситуации конфликтной, да, обычно под санкции не заводят. Наряду с министрами, там политиками, бизнесменами. Потому что работа... Омбудсменов она связана с тем, что человек находится на той или иной территории, он должен опекать детей, он должен решать проблемы детей и обычно эти должности под санкции не подпадают. Но в данном конкретном случае 16 июня ей были объявлены санкции со стороны Великобритании и вот теперь Австралии. Причем я думаю не в последнюю очередь эти санкции объявлены за то, что она инициировала и продвигает очень важный воспитательный проект Двор где детей выламывают из вот этой нереальной сегодня действительности, после чего детей потом очень трудно зачастую вернуть назад, чтобы дети шли в новые центры воспитания и развития. Вот те самые, знаете, вот дворцы пионеров, которые раньше были, так вот для трудных детей уже разных регионов России создаются подобные центры, пилотные проекты работают, и дальше все это будет реализовываться в масштабах всей страны. И это для Британии на самом деле страшнее русской армии и страшнее атомной бомбы. Потому что они-то отлично понимают, что если мы выиграем борьбу за наших детей, а еще лучше начнем борьбу за умы их детей, то мы не оставим им никакого шанса. И здесь я хочу поставить данный проект в один ровен с тем проектом, который тоже постоянно лоббирую, постоянно продвигаю вперед. Это проект киноуроки, который продвигает ровно то же самое. Мы, то есть при помощи искусства, в конкретном в данном случае кино, вырываем детей из той действительности, в которую они попали за вот эти последние десятилетия, моральной нашей деградации. И создаем из них новые живые коллективы. То есть взращиваем в детских душах те побудительные мотивы, которые дальше будут строить тот новый мир, который очень сильно будет отличаться от того, с чем мы с вами боремся сегодня, в том числе и на Украине. И, кстати, очень важный момент, который я тоже хочу сказать в данном видео. Вот этот проект Двор планируется разворачивать, в том числе и на освобожденных территориях Украины. Ровно так же, как и проект Киноуроки, также планируется к реализации на этих самых территориях. И это для американцев, британцев и же с ними, как говорится, как серпом по яйцам. Именно по этой причине они и преследуют авторов этих проектов, как только могут, в том числе и благодаря санкциям. Вот это то, что я хотел сказать в данном видео. Я считаю это очень важным моментом. Считаю это просто не менее важным, чем военная операции. Потому что войну с украинской армией мы, конечно, выиграть сможем и обязательно выиграем. А вот сможем ли мы потом выиграть войну за умы детей не только России, но и Украины, это зависит в том числе и от тех проектов, о которых я вам только что сказал. На этом теперь точно все. До свидания. Ну и до вечера.